В помещении э, нужно закрыть все плотно окна, включить изонатор, где-то среднее помещение 30-40 минут. Включаю изонатор, закрываю дверь, окна все, выхожу. Потом, после того, как закончился зонировать воздух прибора, выключаю и на 15 минут нужно открыть, и по возможности окна двери проветрить, потому что. Э, Воздух, озон расщепляет э, э, все эти лаки, поверхности, химия, если после уборки. Все это расщепляет воздух, и э, это остается в воздухе летает. Нужно проветрить помещение. Лучше, конечно, не находиться, когда занятое помещение.